Вот из-под этого дуба я буду набирать сегодня земельку. Полным полно червей здесь. Вот он. Значит почва нейтральная. Богатая гумусом. И все как мне надо. Кроме желудей, конечно. Вот такая земелька из-под дуба.